Всем привет, Ютуб! Привет, надеюсь, что у вас сегодня отличное настроение. У микрофона, как всегда, Вадим Картавый. Вы на канале Вадима Картава. Вадим Курнули. В общем, поехали, шоу -варрио. Продолжаем прохождение. Ну что, продолжим. <смех> <смех> вот она, руки. Отлично. Здесь что? Опять. Так, как же я люблю игру за то что ей можно вот так поделать так, какие-то новые предметы дает что назад не упасть Это мы получили Знаете, чем-то на квайк очень сильно смахивает его wow, wow, wow, wow, wow. <вух> так а как подняться наверх не знаю как подняться наверх У меня... 19% процентов жизни мне надо вот этим все Давай вот сюда -то поднимемся вот здесь что-то есть Он закончился. Так, здесь что? Не спрашивай. О, о, о, подожди, подожди, подожди. Нам не туда. Так, а я не помню, какой, какой кнопочкой это вызывалось. А, вот так. Ёлки-палки, о, ёлки-палки, больно же! На самом деле как у вас дела как ваше настроение надеюсь что все хорошо и все классно давайте посмотрим что у нас здесь в ящиках только так я только что вроде был, был здесь не помню был здесь. что происходит Куда мне идти? Уважаемая карта. Ау. Это что, это тренировка, что ли? И как мне... да? До... Как мне дальше-то быть? Куда дальше прыгать? Ну, елки-палки. Ого-го! Оп, я голова. Наконец-то я встреча с боссом, которые <связывается> пошли <раз> от нас. <связывается> Каким-то образом в пьянь в хлам упал от нашего присутствия. А не Ханма. Мне придется подбедить его, ёлки палки Вау! Все? Oh, really nice. Что что мне, что мне дали такого? Вот? Я так мочу всех, а? Yeah, yeah, так, отлично. Вот это да! Вот это мощь! Делать бы Так, ладно добраться до зилы вот он Зила. это что-то новое что? что? что? что? надо почитать что это такое вообще а, мать вашу! Да, с этого можно будет сделать потом нарезочку хорошую. Опа, я попал. Я попал отлично Блять! Я не попал. отличная игра Доп. мать твою зачем я стреляю когда лечу а Так, ладно успокойся теперь надо понять как как добраться до оттуда до а, а, отлично отлично так у меня есть немного патронов ладно спускаемся милые кролики так. Отличный. Отличный шок Здесь ничего нету. Дальше-то куда? Как мне нравится эта игра. А -а -а. Давай попробуем. Я тук-тук-тук, я человек-паук. Так, да, ладно, дальше-то куда? А -а -а. Отлично, у нас получилось я думаю что я выпущу после этого ролика <laughs> все неудачные моменты с этой игры опять я же его убил ёлки-палки я его убил на Мне что-нибудь надо. Мне что-нибудь надо. Это вот отлично, я. Я что-то получил за это. Ооо, месиво. Мессиво, месиво, месиво, месиво. У меня 20% жизни, мне что-то надо. Мне что-нибудь надо. Жить много тут а опять этот здоровяк. Но а почему я не здоровяка убила? Ты жив встречай, и ты туда, куда же? Ааа, тебе? Куча жестьи. 80 патронов за раз, надо как-то экономить он не вздыхает ух, fun. это было весело, Now да, я согласен oh. right. I, I я что-то там еще взял, где, где выход отсюда я вроде бы видел его, да, вот. Чекпоинт. Отличное настроение, чтобы пройти в таком духе, да? Что-то новенькое. Давайте пощупаем. Ага. На... Давайте, знаете, что? Персонажи чуть. Зачем, в прошлый раз мы вроде бы прокачали арсенал, да? Теперь я думаю, что проди... прокачать стоит. Она же, отлично Все, на, на, на этом А, у нас еще Очки Очки Что нибудь еще, да? Прыг... М -м -м, здесь э Последняя ударная волна Активирующая последний шанс ты отбрасываешь врагов классно что это взрывцы поражает несколько врагов что я? что я могу сказать катану я немного изучил на тяжелой атаки даже зажать нужно и отпустить чтобы провести тяжелую атаку просто понимаешь, и все. всего ну, как бы все просто так, диалоги, диалоги я пропускаю, потому что а, мы в движении, я ненавижу, когда вот, куда, куда, идти? Вот не показали. Я опять двигаюсь, куда я хочу это мне нравится мне нравится то что мне куда мне Да я тогда до дракона доберусь так ничего мы еще кого-то опять крупные громилы, Но эта серия очень интересная да стоит коробки нарезки Is a can of так, и, так, и. То есть коробки на заниматься еще плюс. Это просто прохождения... А чего ты? Б -б -б -б -б -б -б. убили меня. меня убили! Так, надо, надо посмотреть, что у меня вообще есть. больше шансов выжить. Awesome Держись. Отлично. один, yes, mm -hmm. mm -hmm. еще один. Эй, That... Держи. вот я тебе скажи, по попе, по блогу, вот такая большая у тебя опа Стреляю уже что ты там намграл и Типа испытания. демоны мертвы. Всем в ворота стоят. Можешь не благодарить. You are welcome. Видишь, получается то, что трогать маску моего лучшего друга не стоит. Думаю, молоко пытается телепортировать нас в рам, но из-за этого, что дракон высасывает из своего мира всю энергию ци. Что-то там начинается. Будем надеяться, что твоя волшебная подружка что-то там такое. Нет друзей среди... ...их языком Ван, она лишена чувства. Ну ладно, если она не будет трогать маску, я не стану трогать ее. Лао Ван, я не шучу, можешь сказать ничего умного. Лучше которых ты уничтожил, стояли на этой земле тысячи лет. Они помнят величайшие битвы этих мест. О, спасибо, спасибо. Конечно, это моя заслуга. Бэн. А что, у тебя прическа такая? Это змея или логово? Ты просто ради меня-то так видишь? Я просто говорю правду, приятель. К кому, ну, идиот, закрой рот. Меня, меня укусила какая-то какая-то вонючка енот, енот да. но то же самое вонючка а, что она призвала енота, а ну вернись кусок говна ну все погнали за енотом наша цель поймать енота Окей давай давай двигаться за, за енотом нам нужна маска как я понимаю О, вот так двигается что я, я не знаю куда... куда бежать я уже его не вижу А, ну хорошо, что рядом. остановимся, hey, no в этой игре нужно сделать остановку походу. Да чтоб тебя, чтоб твою э, вонючую ногу запилила Как вот, как вот на до тебя доп допрыгнул. То есть нужно конкретно. Конкретно, причем... То, да, чтоб тебя... То. <звёздит> Голый палец, да. Давай спокойно. Давай спокойно, ладно. Все, все это было неправда. спокойно прыгаем сюда посмотрим что какие у нас еще варианты может не надо может прямо почему не сделали вот такую уступа я не пойму почему он именно по-дебильному сделан что я не могу долететь до него Куда я попал? Опять какой-то босс. Лазерный стегон. так ладно я его сразу вот так сделаю и все. Он залазерился и лазер оказался у меня. Так, фуэ, что? Это я его так убил? Быстро. Окей. Да, я больше колебался со здоровой камень. А тут помню, все. Фьюшку нажал все. Ну, одну, одну цифру, одну букву. Так, а ты что здесь делаешь возле меня? Это не хилогасса, а, я его не убил. Это было просто так, пушка. Бля, бля. Так не Давай попробуем этой пушкой все, всадим в него Я должен был все садить в него, а не У меня единственный вариант это вот этой пушкой убить его, он никак так, уже все, уже все ладно попробуем сделать харакиви так что используя взрывцы чтобы добраться до самого слабого места противника так а как его использовать окей вы мне покажите кнопочку а понял понял понял понял понял у меня жизнь теперь дала искать жизнь Я понял. Приблизительно, но это не точно. Хоть no. бы ну, я его убил. Так. It, он, когда он. Так, дальше куда? Когда он, в общем, получается, делал выстрел свой, надо подобрать лук весь. Ничего вот он взрывцы, а я не ждал, а я не видел так, отдай мне мою маску очко улучшения, отлично о, мамочки, о, мать твою ой, мама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 Наконец-то. Как -то я не боюсь, пой... как мне поймать енота, елки-палки. Да дальше прыгают елки-палки. В общем, с одного раза здесь не все получается, ребят. Нет. я же здесь не ходил ни раз поэтому... сейчас от меня енот куда-нибудь приведет ну промежности ай-ай-ай да придни уже этого енота как только стреляла блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин да он не придет? куда будет проще, а, ребят? да б**ш твою мать! А! Да сдохни ты уже да, да упади ты наконец так я могу куда отсюда Так, да, отсюда было проще на, держи я, я просто, я говорю, сразу не заметил. Прям с любой стороны заходить или как? Как здесь задумано было? О, hey, ну, все ино. а он был припасом так дальше такая. я вижу что то что он не туда пока туда, туда пробраться Ой, интересно, да? Сложности. На моем пути-то елки-палки. Mm -hmm. Я буду драться с Енотом? как с запорол. С каждым мертвым донором я возвращаю там что-то тебе такое. Эй, дамочка, будь поосторожнее, держи своего енота. Где, где надо? Дайте, дайте управление найти. Воу, воу, воу. держи. тебе oh, dear... Die, no так, дальше так, здесь какой-то опять бластер, бластер опять, это... oh, давайте соберем все ресурсы стоять на месте здесь не получится Очень... если тот э, двигался этот не двигается yeah. nice, просто мэйс nice. Э, yeah. где остальная часть планеты? Давай отсюда попробуем, куда Purging я попаду. Куда я попаду, мать? сейчас опять погиб остался один куда он открывается короче нужно стрелять он закрыт, uh. и нет so с каким-то гневом Lisa. нужно помочь есть ладно, я я сейчас я здесь много потерял чего я не того я убил ултой Побегаю здесь процентов... они этим они что Трон, ребят. Тут, ну, а трон, вот, он я молнии, ребят я огромный тут куда? ты летишь? Спроси. Спасибо это не значит, плохо что я трачу эту базуку она очень хорошая экономия ох какой фаталити я здесь устроил на а, красиво как а. очень синенькие пополняют патроны давай и дальше Да, да, мне. да. Окей. Ой. нормально, приземель... приземлился Близнецы Вроде бы я оттуда пришел Здесь еще страшнее Близнецы Магура. Почему за... За... за мной все охотятся так? А? почему все хотят убить меня? попробуем близнецам задать жару одного близнеца я заблизнил заблиз... зато у меня появилась такая штука которая дурит все на свете Да, она будет все, прям вот так берешь ее буром, буром ей нахуяк у ее, блин, блин. отличная, прям вот, ну сам, я мечтал, кончилось у культа у блин, башит хорошо, слушай надо что-нибудь посерьезнее, да, блин Одному я замочил с помощью Q ну, а -а -а. Так да. всё, что есть здесь -то не справляюсь не дает мне он ужас <связывается> <связывается> А ну давайте с автоматом Как у меня дамаж? О, вот эта вещь хорошая, на. Опять ты! Ты здесь врагов не У меня появился лук, но я только на.. задамали. На... На... Хочу yeah. yeah. yeah. sure, Келон, ну что, Поражи... 0 0 0 0 0 0 0 0 Так, надо уйти, да? Она этого не дается сюда. но на, на него тоже не дается таки он она все на нем думаю, бросается на жизнь Эта штука мне больше нравится опихает все что хочешь найдите зилу и молока ну, пошли бурить она же сейчас пропадет ее поменять невозможно Так, Я думаю сейчас мы до контрольной точки доберемся. Какое уж приключение произошло. За тех будет. Пойдем. Маловато времени. Вот, у нас с контрольная точка. Я думаю, что нам вернут маски. Мотоко. Мотока энергию маски, а и использует полученную силу против дракона. И я, черт возьми, что случилось с моим Мне больно сейчас, на куски разорвет. Зил, это Ходзи, уже слишком поздно, но он. Любое, даже малейшее вмешательство привлёт заклинание, мы потеряем все шансы закончить этого дракона. Ты знал, что будет так? С самого начала это планировать? Чтобы стать героем, Лаоан, придется идти на жертву. Я не позволю тебе убить моего друга. Лаоан, стой! Крота mm. mm. mm. не сейчас. Это был Зила, Черт возьми. Они со мной сделали, что им нужно ну короче мир вот, вот уничтожит наш старый приятель Дракон. и решили что его остановишь. он такой огромный Говорка по Ну что, я предлагаю вам э, посмотреть yeah, продолжение через меня вот. а, Тем самым временем я прощаюсь, друзья мои Всем Спасибо за просмотр, спасибо за ваши лайки Мне очень приятно работать для вас Пусть даже очень мало просмотров, но все же Я пытаюсь э, найти какую на найти э, понимание с ютубом пока это не получается сегодня 170 какое-то видео без подписчиков вот так назову это вот ну и всем спасибо пока